<music> . Студенческая жизнь — это не только экзамены, зачеты, лекции, практические занятия. В Казанском университете студенты не менее активно развивают научную деятельность. Четыре года назад, после окончания физико-математического класса лицея имени Лобачевского, Диляра Брахманова поступила в Химический институт Казанского федерального университета и быстро нашла свое призвание в широком мире науки. Девушка изучает термодинамику растворов в органических растворителях и связывание белков. Свой научный труд Диляра уже опубликовала в зарубежном журнале Journal of Molecular. «Ролликвид», тем самым открыв собственный счет в международном табеле о рангах. Это фундаментальная наука, а на фундаментальной науке у нас строится, в принципе, весь мир. Применительно, например, белка, все знают, что у нас в организме, например, в том же самом крови, содержится большое количество белков, которые могут захватывать какие-то молекулы, например, те же самые молекулы лекарства, и потом переносить по нашему организму. То есть это, по сути, связано с тем... С то есть как мы живем. Если заглянуть в саму суть данной науки, то можно с легкостью убедиться, что вся наша жизнь состоит из растворов. В любых растворах частицы веществ равномерно распределены по объему. Диляра ведет активную работу над концентрацией и плавным изменением частиц растворов в достаточно широких пределах. Если предположить, что даже наша кровь является раствором, то правильно подобранная концентрация лекарственных веществ обязательно приведет к устранению даже самой тяжелой болезни. Измерение числа химических веществ в крови считается Одним из важнейших исследований, ведь по тому, как среагируют иммунные клетки, можно судить о том, насколько высоки возможности организма постоять за себя. Особая роль отведена веществам, уничтожающим вредоносные для организма элементы. В их задачи входит, например, окружение опасных бактерий для последующего их растворения внутри клетки. Поэтому это ну, очень интересно и очень важно изучать именно фундаментальные аспекты этого вопроса, чтобы потом уже понять, как мы можем, например, то или иное лекарство, как мы можем, например, помочь больному, да, может быть, просто какими-то простыми способами, чтобы вот э, лечение было более эффективным. В свободное время Деляра проводит занятия со школьниками. Исследовательница занимается волонтерской деятельностью. Она помогала в проведении Всероссийской Олимпиады по робототехнике и Международной олимпиады по информатике. Занятия в клубе Что где, когда занимают все свободное время студентки-химика. Команда КФУ Принцип неопределенности, за которую играет Диляра, хорошо показала себя на играх разного уровня. Адель Шемилова, Ленардо Влетяров, Универньюз.